Одним из важных моментов при создании дизайна машинной вышивки является редактирование. В данном уроке мы рассмотрим возможности панели редактирования и контекстного меню. Если в процессе просмотра видеоурока у вас возникнут вопросы, мы будем рады ответить на них в нашем форуме, на нашем форуме или в комментариях к этому видеоролику. Для того, чтобы перейти в режим редактирования ранее созданного объекта, достаточно выделить объект и нажать клавишу «Е» e на клавиатуре. Или, не выделяя, нажать клавишу «Е». E. Чтобы перейти к редактированию следующего объекта, если у вас их несколько, Достаточно нажать клавишу Е, e, будет выбран последний объект. Затем прижать клавишу Shift и не отпускаю нажать стрелку вправо для выбора следующего объекта или стрелку влево для выбора предыдущего. Таким образом, происходит выбор объектов для редактирования. После выбора объекта и активации режима редактирования открывается панель на которой вы можете на найти основные функции редактирования объекта. Это та же панель, что и для создания объектов вышивки, но с другим набором функций. Давайте рассмотрим основные функции панели. Первая иконка показывает инструмент, с помощью которого был создан объект. Обратите внимание, что при выборе другого объекта меняется отображение инструмента, с помощью которого был создан объект. Вторая иконка выводит вас из режима редактирования и приводит к инструменту, установленному по умолчанию. Прекратить редактирование и перейти к инструменту по умолчанию можно также с помощью клавиши Escape, расположенной на вашей клавиатуре. Нажимаем на иконку, редактирование прекращается, выбран Инструмент для создания объектов свободных форм. Если мы опять-таки выберем инстру... объект, нажмем, перейдем в режим редактирования, нажмем клавишу Escape, мы опять-таки перейдем из режима редактирования к инструменту для создания свободных форм. Следующее окно. Позволяет изменить стежковую заливку, примененную к объекту. А нажатие иконки «вышить» вносит изменения в, в редактируемый объект. Для внесения изменений вы также можете пользоваться горячей клавишей «Enter» на клавиатуре. Она выполняет ту же функцию. Следующее за иконкой Вышить выпадающее меню определяет режим редактирования. Вы можете редактировать контур объекта, определять точку начала и конца вышивания объекта, изменить угол, угол стежка и определить линии декора. Пример, если вы убираете контур, у вас. Появляются практически все возможности по изменению начала и конца вышивки, угла наклона стежковые заливки. Обратите внимание, видите, как меняется начальная и конечная точка угол наклона стежковой заливки. Если вы хотите редактировать контур, выбирайте контур и появляются референсные точки. Линия декора позволяет ввести дополнительную линию, определяющую Проколы иглы. Значит, обратите внимание, как выглядит, заливка до... <звук> как выглядит заливка до введения линии прокола и как выглядит заливка после введения линии дополнительной линии для формирования проколов иглы. Извините, я не вошла в режим редактирования. Проколы сформированы. Иконка вставить ветку». Данная функция предусматривает автоматическое объединение нескольких объектов в единое целое с автоматической расстановкой точек начала и конца вышивания объектов. Таким образом, чтобы оптимизировать протяжки. Давайте рассмотрим на примере. Мы создали объект. И вам понадобилось создать дополнительный объект. Обратите внимание, как расположена протяжка. Сперва вышивается. Сперва вышивается один объект, потом идет протяжка к следующему и вышивается второй. Рассмотрим вариант создания дополнительного объекта с помощью функции «Ставить ветку». Вы создали объект, вошли в режим редактирования, выбрали иконку «Ставить ветку», функцию «Ставить ветку» и создали дополнительный объект. Программа автоматически определила начало и конец вышивания объекта и изменила его. Давайте посмотрим, как это будет вышиваться. Сперва первый объект, второй объект, затем программа вышивка первый. Эту функцию очень удобно использовать при создании букв и множества объектов, объединяющихся в единое целое. Когда несколько объектов формируют общий элемент. Следующая функция ставить пустое пространство позволяет создать отверстие в ранее созданном объекте. Хочу обратить ваше внимание, что создавать отверстия можно даже в объектах, созданных с помощью инструмента создания колонок. Вы можете создавать один или несколько. Отверстий иконка удалить ветвь отверстие позволяет быстрым движением удалить дополнительную ветвь или отверстие. Следует обратить внимание на тот факт, что панели редактирования э, слегка меняются в зависимости от, в зависимости от редактирования фигуры. А, так, при редактировании формы эллипс Ellipse... появляются дополнительные Функции редактирования, которые позволяют, например, изменить дугу сделать открытый и закрытый кривую. При, создании, при работе с инструментом, с объектами прямоугольник, появляются свои дополнительные параметры. Мы можем разменить размер по диагонали по вертикали. При объектах заполнения колонок, Извините. Например, линия Глади. Так, давайте рассмотрим на другом объекте. появляется возможность формирования углов, которая определяет, как будут сформированы углы в данном объекте для того, чтобы применить введенные изменения, нажмите Enter. В данном случае у меня применить почему-то не работает. А вот Enter работает. При редактировании такой фигуры, как звезда, у вас имеется возможность ввести количество вершин и определить их длину, глубину или высоту, как это лучше назвать. Для того, чтобы более полно разобраться с возможностями панели редактирования, создайте различные фигуры и посмотрите разницу между... Функциями этой панели. Если вам что-то будет непонятно, вы на своих последующих уроках обязательно это все разберем. Значит, теперь давайте рассмотрим контекстное меню, выпадающие после входа в режим редактирования, и его возможности. Контекстные меню, выпадающие при выборе объекта, немного отличаются. При контекстном меню в режиме редактирования. Здесь многие функции повторяются. Например, такая функция, как вышить, она после изменения формы объекта вы можете нажать вышить, но удобнее пользоваться клавишей Enter. Вы также можете здесь найти добавить ветку, добавить отверстие, линии декора, добавить точку, удалить точку. Ну, на мой взгляд, удобнее пользоваться все-таки этим меню. Хотя, например, в данном меню вы можете перейти в настройки вышивки, который позволяет менять плотность формирования края объекта и так далее при работе в режиме редактирования также не стоит забывать про э, строку подсказки то есть если обратите внимание если вы направляете курсор мыши на иконку то внизу на панели подсказки вам пишут что можно сделать с, этим, с, с, с, этой, с этой функцией. Ну, наверное, это все, что хотелось сказать в этом уроке. Этот обзорный урок он не объясняет конкретную работу с каждой отдельной функцией. И если у вас возникнут вопросы, вы можете их задать, и я подробно вам отвечу. До свидания.